Я хотел бы обратиться к вам, Юрий, а вот вы как видите вообще механизм популяризации монеты призм? Какие вот вы бы могли бы предложить, сейчас достаточно много призмачей слушают этот чат, вот в каком направлении вы бы предложили действовать сообществу? А это направление, Алексей, оно не менялось с первого дня. То есть оно все заложено в концепцию призм. Вот э, очень многие люди говорят о том, что давайте будем э, э, давать рекламу, давайте будем делать э, какие-то массовые вещи там, и так далее и тому подобное. Я вам объясню. Смотрите, а в призм, ну как таковой, нет точки входа, которую можно использовать для того, чтобы проводить рекламные кампании, э, вот как вы привыкли в хайпах. Потому что в призм, в отличие от э, хайпов, в нем нет реферальной ссылки. И для того чтобы произвести активацию кошелька, ну, достаточно сделать. Ну, это два разных э, вида активации. Посмотрите, первый, когда мы лично с вами находимся на встрече на какой-то, я рассказываю вам о том, что я пользуюсь кошельком, тут же при, при вас помогаю вам его открыть, вы его открываете, и я вам нажатием одной кнопки отправляю монеты. Вот это вот, ну, как бы тот главный путь, на который мы рассчитывали изначально. А если это происходит удаленно по интернету, то тогда вам нужно так, получить данные, по, по, публичный ключ, который еще в сети не определен там, и так далее и тому подобное. То есть, если мы говорим о развитии, то развитие в призм, изначально зерно развития заложено таким образом, что развивать и рассказывать о криптовалюте нужно на расстоянии вытянутой руки. Вот понял сам, разобрался сам. Расскажи другому, но только лично расскажи и покажи, как это работает. У нас не зря в презентации написано, что призм это также надежно, как именно наличные деньги, которые передаются из рук в руки. Вот основная концепция развития – это передача информации из рук в руки. Есть огромное количество сайтов, на которых можно подчеркнуть колоссальный объем информации, как и технических характеристиках, так и идеологических формах, которые заложены в призм. Но ну, ключевой момент – это именно работа на расстоянии вытянутой руки. Вот и все.